15 сентября вышел очередной приказ о зачислении иностранных студентов в Казанский федеральный университет по направлениям бакалавриата и магистратуры. На сегодняшний день их количество составляет уже более 10 тысяч человек. Из них 2 тысячи будут учиться по бюджетной форме. Прием студентов будет продолжаться до 31 октября. Однако уже ряд направлений по подготовке закрыт. Это основные медицинские направления и лингвистику. Конечно, студенты поступают, но у нас примерно сейчас... По первому курсу 45% студентов, первокурсников, по сути, остаются в своих странах, потому что пока действуют миграционные ограничения, и обучаются они дистанционно. С использованием знаете, платформ Microsoft Teams, тех онлайн-курсов, которые заработали наши преподаватели. Отметим, что лидирующую позицию заняли студенты из Китая, количество которых увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Также выросло число студентов из Египта и Латинской Америки. При этом у нас растет диверсификация. Если в прошлом году у нас буквально там три страны занимали 70% всего приема, то в этом году а, вот эти 70% занимает уже там 12 стран. Это действительно хорошо, потому что это значит, что растет и мультикультурность нашего кампуса и растет разнообразие. Разнообразие всегда здорово для университета. Для иностранных студентов проходят не открытых дверей. Они транслируются в Zoom и на YouTube-канале. Они проходят сейчас на русском языке, потому что, прежде всего, ориентируются иностранные Содружества независимых государств, наших ближайших партнеров. Но в конце недели они пройдут на английском и на китайском языке, в том числе завтра, насколько я помню. Далее мы вступим в волну уже вступительных испытаний сентябрьского. И, конечно, дни открытого времени мы проведем в октябре, перед, за неделю, наверное, до основной волны экзаменов октябрьской. В сентябре вступительное испытание будет проходить с 21 по 28 число. Кристина Надыршина, Фарид Хитаглы, Универ Юс.